Здравствуйте, меня зовут Иванов Дмитрий Юрьевич, я директор агентства недвижимость «Новая квартира», город Саратов, работаем с 2004 года. В сегодняшнем видео я хочу рассказать о таком важном моменте, как процентная ставка, как она очень влияет на вашу переплату. Смотрите, у меня бывают такие случаи, когда обращаются клиенты Говорят, ой, помогите нам с ипотечным кредитом Потом звонит там через день Ой, знаете, я тут в банк обратился, мне дали кредит и все замечательно Теперь помогите с квартирой Начинаешь смотреть, выясняется Что люди бегут в какой-то банк, который дает прям очень легко им ипотечный кредит За день прям буквально Но в результате ставка повыше Они говорят, да ладно, какая разница там Ставочка всего процент, например, или там полтора Чего это на не имеет? Я вам хочу привести такой пример В моей практике был такой случай Когда у нас клиент э, взял ипотечный кредит э, Взял сразу, говорю, на 20 лет э, Доходов не хватало, поэтому ему именно ставку дали на 20 лет Но при этом ставка у него была 14% процентов годовых когда дом, который, на который он взял новостройку, построили, он получил свидетельство, то по условиям кредита с банком у него была такая договоренность, что банк снижал ставку на 1% 25 соток. Представляете, всего 1% 25 сотых. Разница минимальная. Но когда ему пересчитали эту ставку, он захотел, чтобы ему уменьшили количество лет по кредиту, не стал снижать сумму кредита платежа, то ему с 20 лет кредит сразу резко уменьшился на 6 лет и переплата уменьшилась что-то порядка там на 700 тысяч или 800 я уже не помню точно где-то в этих пределах 700 с чем-то тысяч то есть представляете 1 процент 25 соток привел к экономии в 700 с лишним тысяч рублей потому что уменьшился срок на 6 лет поэтому когда вы берете кредит вы Поймите, что не просто так мы когда, когда вам подбираем банк, э, или вы сами ищете его, э, бьемся за эти каждые полпроцента за процент, потому что это очень большая сумма переплаты выходит, это большие деньги. Вот. я думаю, что не так много у нас людей, кто стоит заработать в легко 600 тысяч там, за, там, за несколько месяцев. Для основной массы это зарплата может быть даже и от не одного года. Надеюсь, вам это видео было очень полезно Надеюсь, что вы поняли, насколько важна процентная ставка Благодарю вас за внимание Также, если у вас появились какие-то комментарии Можете их задавать под видео И подпишитесь на мой канал И нажмите на колокольчик Чтобы как только у меня выйдет новые видео на канале Вы могли об этом узнать Буду очень вам благодарен, если вы Поставите какой-то комментарий И нажмите на лайк